Всем привет, дорогие друзья, с вами был Кченнел, и сегодня будем продолжать проходить симулятор нашего воришки. В прошлой серии мы начали проходить его, и чуть нас не спалили, сразу копы, сразу, просто первые же дома и начали гра грабить, и все сразу же спалили. Я даже ничего не успел сделать, Вини не, не предупредил, ничего не сказал, просто замолчал и все типа, ну, сам разбирается со своими проблемами. Потом, получается, мы ломали посуду, ломали окна, ломали все. сейчас унитаз будем ломать, это миссии какие-то странные, конечно, это даже не миссия, это, наверное, получается, поручение или задания какие-то, которые... Ну, нет, нет, по сути, по сюжетке это надо делать, так-то это... Такие сюжетные задания. Это не тоже можно делать, можно не делать. Не, это обязательно придется делать. Потому что по-другому я не смогу пройти эту игру. Вот так вот, да. А мы будем... Продолжать все, давай, Винни, что. Тебе нужно научиться взломать обычные blocks. замки. Так. Сломайте туалет 113 купите подсказки, чтобы упростить задачу, кстати. Подсказки можно, получается, где? На Блэкбей покупать или где? У нас получается. Не, BlackBay это другое. А, вот, Seal U Forums. Получается, 113 Возможно, место добычи. занятия жильца, уязвимости, безопасности дома, кстати. Это, конечно, обойдется нам 200 батчей, но в принципе это полезная штука. Особенно местонахождение добычи. Уязвимости в безопасности дома. Бляха, я не знаю, давай вот эту. купим. Это слишком дорого, я столько не зарабатываю. Ты чё? Не, давайте поедем нормально все. Ломбард? А у меня ничего нету. Я не поеду в ломбард, я уже ездил... Не, нам сейчас надо унитаз сломать, как-то прократься к ним. Наверное, ночью надо будет поспать, наверное, на парковке. Там парковка, кстати, есть. Я когда проезжал, заметил, вот, П, -п написано. Еще в прошлой серии заметил. Возможно, нам надо будет поспать. Ну, если... Сейчас сколько часов? Через Три часа, наверное, да. Можно рискнуть, конечно, сейчас грабануть их, но я не рисковый, я не такой рисковый, чтобы граб... грабить их среди белого дня, но я не знаю. Мы же... Надо было все-таки купить, наверное, эту фигню. Которая она нам помо... помогла бы, наверное, все-таки. Как так? Все-таки она мне помогла бы. Эта фигня. Ну, я ее не купил, потому что я их лю лю люблю же каноить, правильно? Ну, вот это все, я не купил ее. Ладно, чтобы не было никаких проблем с этими... Ну, это Так, выйдя через пассажиров, что прикол? Так, ч, я перепарковался? Офигеть я машину раздолбал. Это, конечно, жестко. Ой, это желец? Это желец пошел? Батом! А, не успел! Давай сломаем ее быстренько! Э! сломай. Да конечно, ага! Сейчас сломаешь нечего. Вот так -то. сразу надо было. Так, он спит еще, Жилец-то где? Или нет? Ч он делает? Спальня, Окей. Он тут делает. Чё он не в спальне? Он тут вообще на улице стоит. И чё, дебил? Иди в спальню, я сказал. Ой-ой. Вот спальня. Вот все, окей. Спальня, получается, еще что-то. Стоит, а чем он стоит? Он должен в спальне быть. Все, давай, уходи отсюда. Ох, нифига себе, паркурист. Блях, я сейчас по лестнице пройду, смотри. Вот это я трюкач. Я, я по лестнице зашел, зайду тебе. Мужик, ты не против? Я тебя отметил уже. Это циркач. Смотри. Я на заборе твоем стою. Ты куда идешь? Идешь ты шь-то куда-то нет? Ну а, в на гостиной, кстати, стоит очень дорогой принтер. Добыча. Но ну, его придется у уносить, наверное. Насколько он дорогой? Насколько... Настолько же, как и э, туалет стоит, да? То есть 150 баксов, но меня это не устраивает. Если он меньше 500, то зачем мне такой принтер? О, проснулась, кстати. И ушла куда-то. Бляха. Иди нафиг. Он затолпал меня, серьезно. Я спрятался. ух ты ё! Там мне надоел, серьезно. Он тупо стоял где-то четыре часа, как копаный. Серьезно, зачем? Я в шкафу спрятался, мне нормально. Меня никто не спрятал меня никто вообще не видел. Ну все, нормально. Не-не-не, меня нету Пошел нафиг отсюда Ты не будешь мне тут бегать Ага, закрыл и ушел отсюда И свет выключил, правильно Пришел он, бляха, такой Называется Все, меня нету, уходи отсюда Никого тут нету, все Кроссовки, кстати, модные Пойду кроссовки Кроссовки себе возьму они все уехали все. Ну круто да. Уехали но. А это дебил-то остался он же спа. А он неизвестно. Неизвестно я же устал... узнал о нем все почти. фотоаппарат Так кто-то тут есть? Кто свет включил? Кто то убалуется со светом. А ключ-то не не надо. Где арендатор? А зачем я это делаю? У меня же ключ есть. Я ж могу выйти через центральные двери, и никто не заметит об этом. Ух ты, пуляха. Давай, пряжься. Он сюда зашел, офигеть. Вы видели? Он сюда зашел. Как он меня не заметил, он прям сюда зашел. Так, возьму. Весит э, по, по мелочи, но зато полезный. полезно. Гитара. Не все мне. Ничего нету, пусто. Это печально. А в смысле какие-то мячики, ты чё, я мячики не буду тырить. Очень дорогой принтер, написано где-то. Это у вас тут есть, да. Бляха. Уносим. Бросай его нафиг. Ага, еще эти дебилы будут мне тут зырить. Ага, сейчас. Жилец охренел. Реально, очень сильно. Такой охреневший жилец. Спрятался. Все, я спрятался. Хорошо все. Это вообще нереально. Как так-то? Это прятки от полиции, в смысле? Ну, что за фигня? Серьезно. не они пять, по пять раз мне ищут? Что за фигня? Они, я, я, я вам отвечаю. Они когда-то меня найдут, все-таки. Вечно прятаться не, не, по, не получится, все равно. Ой. Я кто-то заметил. Йо, уезжайте давайте надоели вы мне уже все ч это прикол вы крадетесь я не крадусь я уехал я, я уехал в мусорку в смысле да уезжайте вы что дебилы сколько можно садитесь в коповскую тачку и уезжайте в чем проблема еще одна приехала. то а что ж творится, да? Ничего, вообще сидеть, поляка. Я скоро буду как бумж проводняю, в смысле? Вот, одна коповская тачка уехала. Все, до свидания, уехал. Да, иди догоняй, твой напарник уехал без тебя. Да, да, да, догоняй, выйди. А я пойду воровать дальше. А я ничего унитаз не сломал, я вообще ничего не сделал. Я получается только принтер там бросил и не донес чуть-чуть. Ну куда я знал, что желез такой, блин, пал шустрый и меня заметил. Они что, реально будет мне так вечно искать, что ли? Мы ты игру сломал случайно. Типа он будет вечно бегать. И не сядет машина, не уедет. А ты надоел ел да, ну ел творится все все уехали без тебя все уехали уходи там да, мужик догоняет их тебе да правильно без тебя уехали ну ты чё да чё, ты бегаешь туда сюда ты задолбал <связь> Короче, несем принтер. Пока никого нету, кстати. Не, ну мусорки сидеть, это серьезно, неинтересно. А вот так вот, давайте вот так вот будем. Это быстрее, наверное. Типа вот так вот хоба. Хоба и хоба. Так, положили. Все, офигенно, все красиво. Так, побежали дальше. У нас еще миссия не выполнилась. Самое главное. Так, идем. Самое главное... А, еще Моник можно себе... Ага, ну хорошо, возьмем Моник. А маха ничего себе, можно себе звонить. А как мне такой рюкзак здоровый, что ли? Не надо мне тут. У меня незаметное проникновение. Телефон, кстати, Nokia какой-то. Прикол. Nokia есть. А это что такое? А, за окно, я понял, да, у меня есть окно. Я в курсе. Я через него, кстати, и залез, так ты, принципе, чего тут удивляться. Все, заказ выполнен. Надо убегать. А где он, кстати, он тоже ушел куда-то. Все, я пошел. Берем телек и уходим отсюда нафиг. Вс, давай. А нормально все, чего вы переживаете? Все хорошо, я телек взял. Я вам верну, может быть, потом когда-нибудь, через лет 20. но я уезжаю, все. Я миссию выполнил, по сути, да? А, принтер стоит. А, я его, кстати, взял. А, в смысле? А что делать? На телек не, нельзя никуда поставить, в смысле? Бляха. А если уйду, он же пропадет, наверное. Э, ну, в смысле? Можно, ты не, да не надо говорить, что нельзя Он не влезет сюда А, влез? Прикинь, влез Вот это да Он такой компактный, серьезно. Взял, в лес, красивый Там да, мне плевать на ваши нарушения, я поехал, все Главное, что я все взял себе, это очень хорошо в ломбард сразу едем, а зачем мне в дом? Зачем мне туда-сюда кататься, бензин тратить? Ну так вот, все офигенно Принтер Зарабатывай, я понял, хорошо Винни, для этой рабо работки хочу, тебе надо уметь лазить по стенам, как Человек-паук, сечешь? Like a, сечешь? Man's да, man's я сечу, я... я это уже хотел, кстати, прокачать давно. Мой на Блэкбэй что-то можно, нет, давай на Блэкбэй что-то продадем. Дело взято, опять? Я же сломал только что. Бляха, я все продал. А может реально взять? <свят> попробую что-то на Блэкбей продать, три раза дороже. Кстати, да. Кстати, это возможно, это очень полезная фигня. Возможно, я так сейчас и сделаю. Не то, что возможно, я сейчас попробую. Если получится что-то. Ага, искусство. Нету. Во, электроника, я же говорю, что-то что есть. Маршинитатор, да. Антиквариат, не, у меня нету его. Блях, а мы тебе что-то уже антиквариатные продала я не в курсе. Я ж люблю понажимать такую фигню. Вот и я, я могу я мог в принципе антиквариат сейчас продать. Без проблем. Тут приемник какой-то антиквариатный, может быть, да? Не, не знаю. Кар... Не, ну картин еду пока, я картин не брал. Но они не будут yeah, потом, be. наверное. Винишка, винишко не, никакое не особенное, да? Поднимаю уровень. Просто. А, ну это по сюжету стой. Давай попробуем. М -м ловкость. Ага, уровень шестой нужен. Не получится пока что с, с ловкостью у нас. Ага, ага. И чё? Шестой уровень нужен. Типа я прокачал это все, да? А нет. Бросать кирпичи надо, кстати. А я не про я не прокачал еще это. Я кирпичи теперь могу бросить, посмотрим. Ну это круто да. Так, давайте еще кого-нибудь ограбим. Какие-то соседи еще. А мы 112 грабили, по-моему, нет? А... а мы 112 по-моему, не грабили, кстати. Мы, мы, мы 113 грабили. Или 112 тоже грабили? А... Я не помню. Так, надо вспомнить. В прошлой серии мы 112 грабили, вроде бы, да? Или нет? По-моему, да, мы грабили. Мы Это вас еще раз грабануть, а? Как вы на это смотрите? Бляха. Как вы на это смотрите, если я вас... Ладно, да не буду играть, они какие-то непослушные. Ну хорошо, я грабану этих челиков. Мне в принципе без разницы, без разницы, какой, кого грабить, кого не грабить. А у мэра грабануть, не в принципе плевать на самом деле. Заперты. Ничего, уже не заперто сейчас будет. Главное, чтобы меня никто не спалил. Ну кстати, здесь по-моему прохожих меньше ходит. Вы тоже заметили да чуть чуть меньше стало это на всякий случай если спалят я спрячусь Кофевар. заберем тостер нет тостер по-моему дешевый 5 долларов стоит не я не буду мне нужно ценные экс ага. Эскавариаты. Эскавариаты мне нужны, понимаешь? Мне нужны эскавариаты. А если эскавариатов нету, я не буду ничего брать. Себе оставляйте. Ну деньги это понятно, по-любому брать надо будет. Они чушли? Их тоже ограбили? А, нет, он. Сидит. Челик. Окей. Хорошо, пускай сидит. Я его буду грабить, а он пускай сидит. Падла. Падлы. Заметили? А теперь точно заметили. Вас заметили? Когда? Я... Я... Я... Я... Нет! Меня никто не замечал. Идите в жопу, меня никто не замечал. Я в шкафу сижу, идите нафиг шкафные прятки я не буду никуда идти пошел нахрен ты меня не видел попробуй только меня выстрелить своим говной шокером ты меня не видел даже не заходи в эту комнату это комната секретная сюда нельзя заходить приехали он не зашел он вроде бы бегал в других комнатах Правильно, не хрен тут бегать. А не хрен тут вообще бегать. Уезжай. Опять заспавнились. Саду. Ну, пускай в саду и сидят. Им там и место. Вы в саду? Чё ты сюда пошла, мать? Ты в сад должна идти. Куда ты ко мне идешь? Не надо. Бляха. Они в саду все. Правильно, пускай работают. Бляха, они меня сейчас спалят даже не про даже не пробую сюда так как ты услышал ты в саду иди нафиг чуть слезы какие-то слезы прикол не, -не, не я не буду к эти идти не, -не, не нафиг так я пойду о сейф у вас есть ничего себе откуда у вас сейф что богатые такие типа да ага Сейф у них есть. Прикол, да? Вот это да. Шахматы. Не, себе забирать. не мне не, не надо. Пульт. А, я пошел, короче. А как... Мы через окно можно плавить, а? Надо было ключик не взять от дома. У них же есть ключ, это лежит спальня не хана а не в спальне уже какие шустры я думаю у меня еще хана уже да у меня телефон у меня вообще каменный ой то не телефон а этот телевизор маленький Я иду, я просто гуляю по полянке. Все, идите нафиг отсюда. Ч ⁇ ты экаешь, ты? Очкарик, иди отсюда, нафиг. Тебя тут никто не звал. Я то свои дела тут есть. Я знаю, что тут телек лежит. Чего? Фотоаппарат. А телек где? А вот он. Спальня 2. Я просто играю с телевизором. У меня ча-просто. Нету, не было баскетбольного. Я с мечом играю. Я с мечом играю. Это мой баскетбольный мяч. Только телевизор. Какая разница? Все. Да, мужик, ты ничего не, не испортишь, мне праздник. Все, свидания Мне надо прокачиваться, правильно? Так, давайте домой поедем. Проверим, что у нас антиквариатные есть. А потом уже в ломбард. Потому что... Блин, ну я не знал, что... Тут может быть антиквариат. из-за этого быть. Не забывайте, не забуду. Так, ладно, окей, давай. Антиквариат что продадем, Поищем его, есть он у нас, нету его. О, смотри сколько антиквариата, охренеть. Вот это да... Запчасти машин? Не, нет. Какие запчасти? Я машины чего не воровал. Антиква. а а, -а. Их, Искусство. Ну, ладно. Ну, хотя бы двое искусства я продал. Хотя бы... Ах ты, блин. Две вещи из искусства я продал. А чё он так ложится на пол прям? Вы видели, как он прыгнул прямо? Проскользил вот так вот. Ты красавчик. Welcome back. Да, welcome back, давай. Все, я продал. А, смотри. Ага. Все продал, ничего себе. А раньше надо было, по-моему, ложить там. Блин, пофиксили, походу. А раньше, по-моему, когда... давно, лет 5 на... на лет 5, наверное, назад или 4. Там вроде бы ложить надо было. Так, домой. Стоп, а у меня прокачалась эта фигня, нет? Навыки. А, вот. Ловкость. Вот. Давай это еще изучим. Во, идеально. Сложные замки. Потом. Винин, да. Эй, hey, you know hey, знаешь, что still? еще не сломано? Лобовое стекло 104. -го. А, лобовое стекло, серьезно. В машине? Разбейте стекло машины, серьезно. Серьезно? Окей. Поехали. А, может быть надо было узнать, что, что там по жильцам. Нет, надо по жильцам узнать, что там такое. А мы жильцы какие-то там э, опасные? Я откуда знаю? Так, да, джанкер. Да, джанкер давай. А я откуда знаю, что там э, есть жильцы и нету жильцов? Ты... Где я? Так чего? Чё, ты кто такой, дядя? Дядя, ты, чё, ты кто такой? Че, он наблюдает за мной? что то стрёмно как-то, смотрите. Смотрите, он наблюдает за мной. <свист> Блин, это какой-то скример. Бляха, он наблюдает нам до мной, ч? Падла. Занятие жильца. Ага, я понял. А чё это? А, это запчасти можно продавать тебе. Ага, прикольно. Только мне еще рано. нет для... для запчасти еще рано. Ну хорошо, знаем, что такое дядька есть. Окей, хорошо. Куда ты бай нажал-то тебе? Ну зачем? Куда он нажал? Он нажал опять не туда, куда надо. Ничего ты творишь, а я так что купить надо, очень важно. Так, а вот э, с сте... очень такой разбить окно. Солнцены. Окей, давай. Сломать и украдите телевизор. А, но это еще рано. Я, я, мне по сути по заданию надо к Джонсонам в гости съездить. Да? Да, вроде да. Стил. Вот. А, уязвимости дома. Но это я сам найду. Мне главное занятие жильца и все. Местонахождение добычи. Ну ладно, давайте все купим, в принципе. Мне деньгами особенно. Особо экономить уже не надо. У меня уже деньги есть, уже поднялся. С восьми.. 8... Гаражей стоит дорогая гитара. Окей, буду знать. А мы можем, в принципе, на следующую серию перенести, да? Или на эту? Окно машины. Если вы сейчас серьезно, что ли? Это вот эти Джонсоны, да? А, серьезно. рекей, давай. Окей, давай, давай. На всякий случай. Я не. Я ничего не прогнозирую. Перчатки! Серьезно! Р... Охренеть тут всего. А, а нельзя? бляка Ну чё, не, я можно. Ага, нельзя. Ч, реально? Мы на следующую серию, наверное, возможно, перенесем это. <гас> я. Ну, в принципе, на этой ноте мы можем заканчивать, да? А что ты в шапке сидишь? Короче, на этой ноте мы, наверное, закончим. Потому что мне это не нравится вообще ни капельки. Ну, короче, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте способственную подписку, чтобы получить больше возможностей и бонусов. И все это можно найти по ссылке в описании под видео. Всем пока-пока.